Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. А сегодня в обзоре мы с вами посмотрим, как отработались мои прошлые торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлой неделе, а также будут свежие торговые идеи, и давайте начнем с них. Итак, первая торговая идея для вас – это продажа по индексу Dow Jones. Но на самом деле замечательная картинка здесь в шорт у нас рисуется. Есть хорошая защита слева импульсная, то есть у нас проливы, которые мы с вами видели по данному инструменту от 17 18 января, после этого коррекция, окончание коррекции возле уровня сопротивления 34 150 борьба за этот уровень сопротивления и хороший такой уже локальный паттерн у нас нарисовался, то есть есть зажатие цены вниз локальные, и в принципе, учитывая характер, характер защиты, у нас довольно хорошая защита здесь присутствует по индексу Dow Jones, и учитывая характер консолидации позиции я думаю, что... Можно ожидать не только краткосрочного, а и возможно более среднесрочного снижения по данному инструменту, то есть ближайшая цель для снижения это район 33 тысячи минимумы вот этого снижения которые мы с вами видели в середине января, поэтому открываем продажи по данному фондовому индексу, стоп-лосс выставляем короткий стоп за откатные дневочки в районе 34 200 и чуть побольше за максимум коррекции, которые мы с вами видели 34 380 это хай 1 февраля, поэтому Открываем продажи, обязательно выставляем стоп-лосс и ожидаем дальнейшего снижения по данному фондовому индексу. И следующая торговая рекомендация для вас это эфир, открываем продажи. По криптовалюте эфир. А почему продажи сейчас объясню. Но на самом деле, в прошлый раз я говорила о том, что можно открывать ланги по эфиру. Смотрите, замечательная отработка на покупку здесь у нас произошла. То есть покупки себя просто шикарно отработали. Тем не менее, мы удержали максимум в районе 16.67. Здесь мы остановили свой рост. Произошла борьба за этот уровень остановки роста. и Перекрытие локальной шортовой у нас произошло вчера. Поэтому, учитывая характер текущей ситуации по данному инструменту, я считаю, что, скорее всего, будем уходить на коррекцию по эфиру. Поэтому можно рекомен... можно открывать продажи. Стоп-лосс выставляем за максимум вчерашней дневочки. Ну, либо можно чуть повыше стоп поставить в районе 17.00 и ожидать дальнейшего снижения. Первая цель для снижения – это… 1550 и ниже то есть если этот уровень будем пробивать в таком случае дальше будем уходить на коррекцию по данному криптовалютному инструменту так это касательно торговых идей для вас свежих и давайте теперь посмотрим как отработались мои предыдущие торговые рекомендации которые вы от меня получали на прошлой неделе Индекс доллара на самом деле Замечательно отработал шорты, о которых я говорила То есть мы среагировали На откатный уровень сопротивления 102.35 и Хорошо импульсом Двинулись вниз на, В среду На новостях по Процентной ставке ФРС Тем не менее текущая картинка У нас нарисовала такой лонговый Импульс с лонговой Скорее всего у нас произошло Поэтому все-таки думаю, что в ближайшее время будем уходить на коррекцию по индексу доллара, но тем не менее шорты, о которых я говорила на прошлой неделе, себе замечательно просто отработали. То же самое евро, давайте посмотрим, по евро у нас отличная отработка на покупку произошла. Мы здесь остановили свое коррекционное снижение в районе 1.08.35 и замечательный импульс наверх на новостях по процентной ставке ФРС мы с вами увидели в среду. Я напомню, что еще вторник, во вторник я записала дополнительный обзор на моем YouTube-канале, этот обзор есть, в котором уже четкие значит, точки входа обозначила и по индексу доллара, и по евро-доллару, а также добавила еще несколько инструментов, таких как доллар-иена, доллар-франк. И Значит, замечательно себя отработали эти инструменты в сторону падения индекса доллара. И как вы видите, на текущий момент у нас произошло, скажем, такое импульсное, скорее всего, перекрытие. Почему я говорю, скорее всего, потому что нам нужно, чтобы это перекрытие подтвердили, то есть импульсы в обратную сторону у нас произошли по инструментам, но нужно, чтобы их подтвердили. Но, в принципе, учитывая характер этих импульсов, учитывая характер, значит, там... Движение на рынке, я думаю, что все-таки будем дальше, по крайней мере, краткосрочно на этой торговой неделе, мы будем двигаться в сторону роста индекса доллара и, соответственно, евро-доллар у нас будет снижаться, но нужно, чтобы какое-то накопление позиций свежей у нас произошло. То есть, текущих мы не будем продавать потому что а, инструмент в движении нам нужно чтобы нарисовали коррекцию в рамках защитных шартовых импульсов по евро и от коррекции уже можно будет дальше работать на снижение в сторону вот этих проливов которые мы с вами увидели а, на прошлой неделе а, так и давайте еще посмотрим а, как отработалась а, моя торговая рекомендация по крипте Эфир я уже значит, озвучила по эфиру. Давайте еще посмотрим Dogecoin, который я тоже рекомендовала вам открывать на покупку на прошлой неделе. Значит, Dogecoin, замечательно, смотрите, как мы себя здесь отработали. То есть Хороший торговый лонговый паттерн, здесь было у нас импульсное такое перекрытие локальное, защита импульсная, откат до уровня 0.08.40. Консолидация позиции с поджатием наверх и хороший выстрел на север мы с вами увидели по дочкоину. То же самое BNB. Кто смотрел мой предыдущий обзор на прошлой неделе, я рекомендовал открывать покупки по BNB от замечательного торгового паттерна. Здесь у нас было такое поджатие наверх локальное, хорошее. Импульсная защита слева от 19-20 января, откатный уровень 298 и замечательная отработка у нас произошла. Поэтому кто покупал криптовалюту дочкоин uh, и BNB по моим торговым рекомендациям, можете uh, позиции фиксировать, поскольку уже замечательно мы себя отработали. И учитывая то, что скорее всего у нас uh, эфир будет уходить на коррекцию, то есть эфир тоже себя отработал, друзья, кто смотрел мой обзор, смотрите, значит, эфир Я рекомендовал открывать покупки, и отработка у нас произошла. Но если учесть то, что эфир у нас, скорее всего, собирается корректироваться, возможно, и биткоин тоже, поэтому другие инструменты, скорее всего, тоже уйдут на коррекцию, поэтому если вы покупали по моим торговым рекомендациям, фиксируемся и открываем продажи по эфиру. И по индексу Dow Jones. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал Мария Кухта Трейдер. Если вы еще не подписались, также я напомню, что есть открытый телеграм-канал, у меня Мария Кухта Трейдер. Тоже подписывайтесь и будете от меня регулярно получать подобные видеообзоры с хорошими торговыми рекомендациями, с хорошими точками входа для вас по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я рассматриваю такие блоки, такие рынки, как валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серьевой рынок. Поэтому подписывайтесь и всегда получайте хорошую регулярно хорошую аналитику по этим инструментам, а также хороший обучающий контент от меня. Также напомню, что провожу курсы обучения, кому интересно, можете записываться ко мне на курсы обучения, защитный трейдинг, моя торговая стратегия, которую я использую в своем анализе и в своей торговле, и сами можете видеть, как отрабатываются те торговые идеи, которые вы от меня получаете. Поэтому всем спасибо за просмотр, хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч.